мнений я скажу одно что сколько людей столько и мнений итак у нас сейчас с вами книга первая, книга первая тайна наполеона первое о чем мы будем говорить капитан наполеон на улице бонди в Париже горящие и коптящие лампионы освещали вход в народный зал Вогаль. Этот зал с таким экзотическим названием находился под управлением гражданина Жоли, артиста театра Дезар. Это было в знаменательные дни июля 1792 года. Людовик XVI номинально еще сохранял королевский титул. Но его голодба, украшенная 20 июня фригийским колпаком, уже начинала пошатываться на плечах. В предместях революционная гидра поднимала с ворчанием голову. Роберт Пьер, Марат и красавец Марселец Барбару провели тайное совещание. Правда, на нем не удалось прийти к соглашению относительно выбора главного вожака диктатора, как того хотел друг народа. Друг народа, а так Великую Французскую революцию прозвали неистового Марата по названию издаваемой им газеты. Но было решено нанести окончательный удар королевской власти, которая укрывалась словно в крепости во дворце Тьюири. Ожидали только прибытия марсельских батальонов, чтобы дать сигнал к восстанию. Со своей стороны, прусский король и австрийский император собирались броситься на Францию, которая казалась им легкой добычей. Они рассчитывали на предательство и внутренние раздоры, благодаря чему было бы легко довести армию быстрым маршем до столицы. Герцог Брауншвейгский, генерализиум имперских и королевских войск, издал в Коблинце свой знаменитый манифест, в котором с высокомерием объявил. «Если тюирский дворец будет разгромлен или подвергнется нападениям, если будет учинено хоть малейшее насилие нанесено, хоть малейшее оскорбление их величеством королю Людовика XVI», и королеве Марии Антуанетте или кому-либо из членов королевского двора, если немедленно не будут приняты меры к обеспечению их безопасности, неприкосновенности и свободы, то императору и король отомстят за обиду так, что это останется памятным во веки веков. Город Париж будет предан разгрому войсками и полному уничтожению а бунтовщики, виновные преступления, понесут тяжкие, заслуженные ими муки. Париж ответил на этот грубый вызов восстанием 10 августа. Но Париж постоянно является вулканом о двух кратерах. Веселье перемежается у него с яростью. В предместях вооружились, в клубах шли горячие прения, в коммуне раздавали патроны патриотически настроенным солдатам Национальной гвардии. Но это не влияло на жажду удовольствий и любовь к танцам. И во времена, во времена революции плясали особенно много. На свежих развалинах Бастилии, наконец-то разрушенной, водрузили вывеску с надписью «Здесь танцуют». И это было совсем не насмешкой. Самым приятным использованием этого на редкость мрачного и весьма унылого места, где в течение многих веков страдали несчастные жертвы произвола, было огласить его звуками скрипок. Веселые крики заменили унылые стоны сов, и это тоже было своего рода способом отметить исчезновение прежнего строя. Революция совершилась под пение Марсельезы и под выплясывание Карманьолы. Перечисление всех общественных балов Парижа заняло бы целую страницу. Танцевали в отеле Далигер, на улице «Орлеан оноре в отеле «Бирон», в павильоне Гаповера, в павильоне «Лэ в отелье «Де Лонгвиль», на улице «Финцель Тома» и «Модести», на бале «Калипса», в предместье предместе «Упаншерон» и, наконец, в Огале, на улице Бонди, куда мы теперь и поведем нашего слушателя. Как и костюмы, танцы прежнего режима перемешались с новыми фигурами, за благородными Паванной, Минуэтом и следовали Трениц, Ригодон, Монако и пользовавшиеся особенно популярностью фрикасы. В один из летних вечеров 1792 года в большом зале в Вагале собрались громадная толпа и царила оживленное веселье. Дамы были молоды, игривы и хорошо сложены, а танцоры полны огня и увлечения. В толпе можно было встретить самые разнообразные костюмы короткие панталоны при челках, парик и костюм а-ля Соперничали в Грации во время второй фигуры, кадрили с революционными брюками. Заметим, кстати, что кличка Сан-Кулот. сан, -Кулот... сан -Кулот это галаштанник. Кличка Сан-Кулот, которую дали патриотам, абсолютно не обозначала собой того, что они были лишены этой части костюма, предназначенной закрывать ноги. Наоборот, революционные ноги были более закрыты, чем дореволюционные. Граждане удлинили одежду и носили теперь не панталоны, а брюки. Повсюду сверкало множество мундиров. Масса национальных гвардейцев, одетых в походную форму и готовых по первому призыву барабана броситься вон из зала, исполняла тронный танец или водила революционный хоровод. Среди гвардейцев, разгуливавших с победоносным видом и горделиво выпячивавших грудь, проходя мимо красивых девушек, обращал на себя внимание высокий, подвижный юноша с чертами лица одновременно и энергичными, и нежными. Он был одет в кокетливый мундир французской гвардии, с двухцветной кокардой парижского муниципалитета. На рукаве серебряный галун обозначал его чин сержанта в отставке, каковой имело большинство его товарищей, перешедших на службу городу после отставки от действительной службы во французской армии. Сержант ходил по пятам за крепкой, аппетитной, разбитной, молодицы с честным взглядом голубых глаз. Последняя иронически поглядывала на красивого гвардейца, который не решался подойти к ней, несмотря на подзуживание его товарищей. «Да ну же, Лефевр!» – прошептал один из гвардейцев. «Смелей! Крепость не из неприступных!» «Да и во всем признакам эта крепость уже познакомилась с атаками и получила от них здоровую брешь!» – прибавил другой. «Если ты не решишься подойти на приступ, то я попытаю счастья», – заметил третий. «Ты ведь отлично видишь, что она глаз тебя не спускает. Теперь, теперь буду танцевать фрикасе. пригласи же ее!» Снова сказал первый и подбадривая сержанта Лефевра. Последний остановился в нерешительности. Он никак не мог набраться храбрости, чтобы пристать к этой хорошенькой, свежей, свеженькой бобенке, которая, однако, нисколько не казалась смущенной, да и вообще не производила впечатления застенчивой особы. «Ты думаешь, Бернадот? ответил Лефевр тому из сержантов, который больше всего подразнивал его. «Черт возьми, французский солдат никогда не отступает ни перед неприятелем, ни перед красавицей, рискнул пойти на приступ». Сержант Лефевр отделился от группы товарищей и направился к красавице. Глаза той загорелись гневом, и она собиралась на славу встретить сержанта, услыхав не особенно-то почтительные отзывы военных на свой счет. «Постой, милая», — сказала она своей соседке, «я покажу этому гвардейскому отребью, знакома ли я с атаками, и может ли кто-нибудь потрепать меня». Она вытянулась, уперлась кулаками в бока и с горящими глазами поджидала врага, равно готовая как к отпору, так и к нападению. Сержант подумал, что дело важнее слов. Протянув руки, он обхватил девушку за талию и попытался поцеловать ее в шею, говоря, «Не пожелаете ли танцевать со мной фрикассе?» Но проказница была очень ловка и проворна. В одно мгновение она вывернулась из его рук, отскочила, затем замахнулась и запечатлела на его лице крепкую пощечину. Воскликнул, безо всякой злобы, а скорее весело. «Получи, нахал! Вот тебе и фрикасе. Сержант отскочил назад, потер щеку которая стала темно-красной, и, поднеся правую руку к треугольке вежливо сказал «Извините». «Ничего, ничего. Пусть это послужит вам уроком. В другой раз будете осмотрительнее и станете разбирать, на кого наскакиваете», ответила девушка, у которой, казалось, уже прошел гнев. А затем, повернувшись к подруге, сказала в полголоса «Он очень не дурен, этот гвардеец». Тем временем Бернадот, с завистью смотревший на то, как товарищ подходит к красивой девушке и очень довольный оборотом, который принял дело, подошел к нему, взял под руку и сказал, «Пойдем с нами, сам видишь, что с тобой не желают танцевать. Да и барышня-то, пожалуй, даже и не умеет танцевать фрикассо. Вас-то кто просит, Соваться сюда быстро парировала бойкая девушка. Я умею танцевать фрикасы и буду танцевать его с кем мне захочется. Только уж не с вами. Нет. Но если ваш товарищ пожелает вежливо пригласить меня, ну что же, я с удовольствием попляшу с ним. Забудем то, что произошло между нами, сержант. И эта веселая, добросердечная девушка вся во власти момента искренне протянула лифевру руку. «О, конечно, забудем!» произнес Лифевр, «Забудем! Еще раз прошу простить меня в том, что только что произошло. Видите ли, я отчасти, отчасти-то виноваты товарищи. Бернадот, вот этот самый, подзулил меня. О, я получил только что то что именно вполне заслуживал. Простите меня, пожалуйста. Девушка перебила его посреди этих извинений, спросил. Скажите-ка, судя по вашему выговору, возможно подумать, что вы эльзосец. Я родом из верхнерейских областей, из Руфака. Черт возьми, вот совпадение. А я из Сент-Амарена. Так вы моя землячка. А вы мой земляк. Вот как привелось встретиться, а? А как зовут вас? Катрин Юше. Я прачка с улицы роян рокс Меня зовут Лефевром. Я сержант гвардии в отставке, ныне в милиции. Ну ладно, земляк, потом, если вы пожелаете, мы познакомимся поближе. А сейчас нас ждет фрикасса. И взяв без всяких церемоний за руку, Катрин увлекла его в водоворот пляшущих. Танцуя, они пронеслись мимо молодого человека с бледным, почти болезненным лицом, с длинными волосами, не спадавшими на собачьи уши, с хитрым и осторожным выражением лица. Его широкая поддевка казалась скорее рясой. При виде танцующей парочки он пробормотал. «Ба, вот и Катрин, она танцует с гвардейцем?» «Вы знаете ее?» – спросил Бернадот, услыхавший его слова. «О, имею честь знать, да подлинно!» – ответил молодой человек духовного склада. «Это моя прачка, славная девушка, работящая, опрятная и добродетельная. Говорит все, что думает, а язык у нее болтается, как у колокола. За ее откровенность и прямоту ее во всем квартале зовут Мадемазу. «Мадема-муазель сэн-жель бесцеремонная». Оркестр заиграл еще громче, и продолжение разговора потерялось в веселом шуме и топотинок от плясывающих фрикассы. Предсказание. После танца сержант Лефевр отвел свою землячку Катрин на место. Теперь между ними царил полнейший мир. Они разговаривали, словно были знакомы тысячу лет, и шли под руку, словно влюбленная парочка, чтобы окончательно закрепить мир. Лефеврд предложил своей даме освежиться напитками. Отлично, ответила Катрин. О, я не умею жеманничать, вы, мне кажется, слав... кажетесь славным парнем, и я не хочу ответить отказа на вашу любезность, тем более, что фрикасы вызывают жажду. Присядем здесь. Они присели за один из столиков, расставленных в зале. Лефевр был в полном восхищении от оборота, который приняло это знакомство. Тем не менее, прежде чем сесть, он выказал сильное колебание. «Что с вами?» – резко спросила Катрин. «Да вот, видите ли, барышня, как в гвардии, так и в милиции. У нас не в обычаи разбивать компанию», – ответил он с легким смущением. «А, понимаю, ваши товарищи, ну так что же, пригласите их, если хотите, я позову». И не дожидаясь его согласия, Катрин поднялась, встала на деревянную, выкрашенную в зеленый цвет скамейку, стоявшую у стола, и, сложив руки рупором, окликнула трех квартийцев, которые не без насмешки, во взгляде следили издали за парочкой. «Эй, ребята!» – крикнула она, – «идите сюда, здесь вас не съедят, если вы ограничитесь тем, что будете смотреть, как пьют другие, то у вас типу на языке вскочит». Трое гвардейцев не стали ломаться и приняли это фамильярное приглашение. Только четвертый из них не тронулся с места. «А что же ты, Бернадот?» – спросил один из гвардейцев, сержанта, оставшегося на месте. «Я разговариваю с гражданином», – с раздражением ответил Бернадот, завидовавший всякому успеху товарища. Раздраженный тем, что ухаживание Лефевра за красивой прачкой увенчались успехом, он хотел остаться вдали, притворяясь, будто поглощен разговором с молодым человеком в поддевке. «О, гражданин не будет лишним за нашим столом!» — крикнула Катрин. «Я знаю его! Да и он меня тоже! Разве не правда ли, гражданин Фуше?» Молодой человек Названный так подошел к столу, где Лефевр уже заказал горячего вина с пышками и здорово и сказал. Рад, мадемуазель Катрин, раз вы этого хотите, я к вам подойду. Ну что же, сядем. Я в восторге, что буду в обществе бдительных стражей города. Четверо гвардейцев и штатский, которого назвали Фуше, присели и наполнив стаканы, все принялись пить. Катрин и Лефевр, которые уже позволяли по отношению друг к другу галантные вольности, пили по очереди из одного стакана. Лефевр набрался смелости и захотел сорвать поцелуй, но Катрин воспротивилась этому. «Ну это дудки земляк!» — сказала она. «Я с удовольствием пошучу и посмеюсь, но не больше». «Вы не ожидали найти добродетелю прачки, сержант?» — сказал Фуше. «Да, знаете ли, с мадемуазель...» Сан Жень каши не сваришь. Ну, скажите, гражданин Фуше, оживленно подхватила Катрин. Вы меня знаете, потому что я стираю ваше белье с тех пор, как три месяца тому назад вы приехали на Нанта. Разве можно что-нибудь сказать на мой счет? Нет, ничего, абсолютно ничего. Я не прочь пошутить, вот как сейчас, поплясать фрикасы, даже чокнуться со славными людьми, какими бы... Вы мне кажетесь, но ни один мужчина, ни один во всем квартале, ну и вообще на свете не может похвастаться, что ему удалось перешагнуть порог моей комнаты. Ну, моя мастерская открыта для всего света. Что же кажется моей комнаты, то ключ от нее получит один единственный человек. Ну, а кто же будет этим счастливчиком? Спросил Лефевр, покручивая усы. Мой муж, гордо ответила Катрин а затем, чокнувшись февра, смеясь, прибавила. «Теперь вы предупреждены, земля». «Так что скажете на это?» «Скажу, что это, быть может, окажется совсем не так уж неприятно», ответил сержант, теребя свои усы. «Там видно будет. За ваше здоровье, мадемуазель Сан-Жень. За ваше здоровье, гражданин, в ожидании вашего предложения». И оба принялись весело прихлебывать вино, посмеиваясь над этими откровенными признаниями. В этот момент среди столиков показался какой-то странный человек, одетый в остроконечную шапку с длинным, длинное черное платье, усеянное серебряными звездами, в перемешку с перекрещивающимися голубыми лунами и кометами, с пунцовыми хвостами. А вот и фортунатус. Крикнул Бернадот: Это колдун. Кто хочет узнать свое будущее? В те времена у каждого бального помещения имелся свой колдун или гадалка, которые предсказывали будущее и угадывали пр происшедшие всего за пять суд. В эпоху великих Перевор... переворотов того времени, в такую эпоху, как канун, 10 августа 1792 года, когда целому общественному строю приходилось исчезать, уступая место внезапно надвинувшемуся новому миру, в быстрой смене условий жизни неминуемо должны были развиться сильная вера в чудеса. Калистра со своим графином, Месмерт со своим чин, чаном вскружили немало аристократических голов, а народное легковерие довольствовалось уличными ворожеями и астрологами. Катрин захотелось узнать свое будущее. Ей казалось, что встреча с красивым сержантом должна будет внести какую-то перемену в ее жизнь. В тот самый момент, когда она попросила Лефевра позвать Фортунатуса и спросить о ее судьбе, колдун подошел к группе из трех молодых людей, сидевших за соседним столом. «Послушаем-ка, что он им скажет?» заметила Катрин полголоса, указывая головой на соседей. «Я знаю одного из них», – сказал Бернадот, – «это его зовут Андош Джуно, он бургундец. Я встречался с ним, когда он служил волонтером в батальоне Кот-Дор. Второй – это аристократ», – сказал Лефевр, – «его зовут Пьер де Мармон, это та, тоже бургундец, он она «Ну а третий», – сказал Фушек, – «кто этот молодой человек такой сухощавый, с лицом почти оливкового цвета, со впалыми глазами. Мне кажется, что я уже видел его где-то. Но где? Вероятно, моей прачечной, сказала Катрин, слегка краснее. Это артиллерийский офицер в отставке. Он ищет место. Он квартировал около меня в гостинице «Патриоты» на улице «Руяль Сен-Рок». Он корсиканец? спросил Фуше они все селятся в этой гостинице. У этого вашего клиента еще такое страшное имя. Постарайтесь-ка, постойте-ка, сейчас помню. Берна, Буна, Бина. Нет, нет, не так. Старался он припомнить имя, ускользнувшее из его памяти. Бонапарт, сказала Катрин. Да-да, именно, Бонапарт. Тимо Леон, кажется. Нет, Наполеон, поправила его Катрин. Это очень ученый человек, внушающий уважение всем, кто его видит. У него такое отвратительное имя, у этого тимо о Наполеона Бонапарта. И такая печальная физиономия. Ну, вряд ли он когда-нибудь добьется чего-либо. Такого имени даже и не запомнишь, проворчал Фуше. А затем добавил, однако, внимание, колдун уже говорит им. Ну что же он может предсказать? Молодые люди замолчали и стали прислушиваться. А Катрин, вдруг ставшая очень серьезной, настроенная несколько мистически, благодаря близости чародея, шепнула лепешку на ухо: Я очень хотела бы, чтобы он предсказал много счастья Бонапарту. Это такой достойный молодой человек. Он поддерживает четырех братьев и сестер. «А он далеко не богат, настолько, что, видите ли, я никак не могу решиться представить ему счет, а он мне много должен за стирку белья», добавила она с легким вздохом встревоженного коммерсанта. Тем временем Фортунатус, покачивая остроконечной шапочкой, важно рассматривал руку молодого человека, которого Бернадот назвал женой. Твоя карьера, — за могильным голосом начал он, — будет блестящей и удачной. Ты станешь другом великого человека. Ты будешь спутником его славы. Твою главу увенчает герцогская корона. Ты будешь победителем на юге. Браво! В настоящий момент я сижу на половинном пайке. Ты обещаешь утешительные вещи, друг. Но скажи мне, какой смертью умру я после такого счастья? Воскликнул жену. «Ты умрешь в сумасшествии!» Мрачным произнес колдун. «Черт! Начало твоего пророчества гораздо приятнее конца!» Смеясь, сказал второй, которого Бернадот назвал мормоном. «Ну а мне ты тоже предскажешь сумасшествие!» «Нет, ты будешь жить на несчастье Родины и на позор себе!» «После жизни полной славы и счастья» Ты изменишь своему повелителю, станешь предателем своей родины, и твое имя получит печальную известность Иуды из кариотского. «Ну, ты не очень-то щадишь и меня в своих предсказаниях!» с громким смехом воскликнул Мармон. «Ну, а что ты предскажешь нашему товарищу?» С этими словами он указал на молодого артиллерийского офицера, которому Катрин проявляла столько участия. Но тот резко отдернул руку и сказал суровым тоном. «Я не желаю слушать о себе. Я сам все знаю». Он простил руку по направлению к небу, кусочек которого виднелся сквозь забор из дранок, окружавший садик Вогаля, И сказал дрожащим голосом. «Видите в этом звезду?» «Нет». «Не правда ли?» «Ну, а я вот ее вижу. Это моя звезда». Чародей отошел от их стола. Катрин знаком подозвала его к себе. Он подошел к компании и сказал, глядя на двоих гвардейцев, «Пользуйтесь вашей молодостью, ваши дни сочтены». «А где мы умрем?» – спросил один из тех, которым было суждено умереть за свободу 10 августа среди прочих героев, расстрелянных швейцарской лейб-гвардией на ступенях дворца. «О, как это величественно!» — воскликнул Бернандот. «А мне ты тоже собираешься предложить трагическую смерть с дворцом?» «Нет, твоя смерть будет очень тихо. Ты восядешь на трон, и после того, как отречешься от своего знамени и победишь прежних товарищей по оружию, ты опочинишь в далекой обширной гробнице возле ледяного моря». Но если товарищи все разберут себе...» «То что же останется для меня?» – спросил Лифевро. «Ты, – сказал Фортунатус, – женишься на той, которую полюбишь. Ты будешь командовать громадной армией, и твое имя постоянно будет синонимом храбрости и порядочности. Ну а мне, что вы скажете, гражданин-колдун?» – пролепетала Катрин, почувствовавшая невольную робость, что, наверное, случилось с ней первый раз в жизни. Вы, барышня. Станете женой того, кого полюбите, и будете герцогиней. Значит, в таком случае мне тоже надо стать герцогом. Генерала с меня, что ли, не хватит? Весело спросил Лифевр. Эй, колдун, да кончи же свои предсказания. Скажи мне, что я женюсь на Катрин или нет, и что мы вместе станем герцогом и герцогиней. Но Фортунатус медленно пошел прочь, не обращая внимания ни на смех молодых людей, ни на любопытные взгляды женщин. «Однако», — сказал Фуше, — «этот колдун очень изобретателен. Вам он предложил самые высшие должности и отличия, а мне не сказал ничего». «Значит, я никогда не стану важной особой?» «Да вы уже были священником», — сказала Катрин. «Кем же вы еще хотите стать?» «Я был просто проповедником, моя милая, а в настоящее время я просто патриот, враг тирана. Кем я хотел бы стать?» «О, это очень просто, министром полиции. Вы, может быть, и станете им. Вы так хитры, так умеете держать, держаться в курсе всего происходящего, всего, что говорят, гражданин Фуше», сказала Катрин. «Да, я стану министром полиции, когда вы будете герцогиней», ответил Фуше с какой-то странной улыбкой, которая на минуту осветила его печальное лицо и смягчила его профиль. Бал закончился, четверо молодых людей встали и ушли, посмеиваясь над колтуном и над его колдовством. Катрин приняла руку Лефевра, который получил разрешение проводить ее до дверей прачечной. Впереди их шли трое соседей по столу. Наполеон Бонапарт важно и медлительно шествовал в стороне от своих друзей, Жюно и Мормона. По временам он скидывал голову, всматриваясь в голубой свод неба, словно отыскивал там ту звезду, о которой он говорил, и которая была видна только ему одному. Друзья мои, вот мы с вами прослушали, вы прослушали прекрасную первые первые две, первые две главы капитана Наполеона, и эта книга начинается об вот этих друзьях. Я жду жду ваших. Давайте поговорим о нем. Давайте, понравилось вам или нет. Друзья мои, пишите, кто еще не подписался на мой канал. Подписывайтесь. До новых встреч. Далее мы с вами будем продолжать тайну Наполеона. У нас э, полностью... Я вам прочитаю полностью, как э, начиналась революция, на каких... Э, на каких э, вот этих... Эмоциях эти люди поднимались, почему они поднимались в этом. Если взять, это история. Тайна Наполеона – это история. А то, что сейчас происходит, если взять во многих странах, то есть история повторяется, но всегда с каким-то новым, новым этапом. Вот. Скорее всего, история – это развитие. Прожив уже некоторое время и увидев это все, я вот читала Наполеона и поняла, что человек, который стремится к развитию, который развивается, он, он и получит то, что то, к чему он стремится. То есть всегда надо стремиться. «Тайна Наполеона» – это очень прекрасная книга. Мы с вами ее будем все время вот минут по 40-30 по читать. Слушайте, подписывайтесь на мой канал. У нас есть две прекрасные большие книги, которые называются «Тайна Наполеона». До новых встреч, друзья. Подписывайтесь на мой канал. Хорошего вам дня. Всем пока-пока.